Игорь Мерлин представляет. Привет, с вами Игорь Мерлин. И сегодня наш очередной эфир, в котором мы поговорим, что нужно делать, чтобы стать богатым, и какие всего 4% действий необходимо для этого исполнить. Нормально? Мы сегодня с вами рассмотрим следующие вопросы. Первое, мы... С вами определимся, нужно ли быть тебе, лично тебе, предпринимателем. Может быть и не нужно. Второе, что мы рассмотрим, это такой очень, очень важный вопрос, что деньги не равно количеству клиентов. Или количество клиентов, большое количество клиентов не равно много денег. Нормально? И третий вопрос, конечно, правильные, те самые правильные 4% действий, чтобы стать богатым. Нормально. Вот, и для начала, коротко, буквально несколько секунд, я расскажу о себе. Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов. Системный аналитик с 25-летним стажем. Я помогаю предпринимателям и наставникам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 Вот. Ну, это коротко о том, кто я такой и почему я тут для тебя вещаю. Итак, первое, что это нужно определиться, действительно нужно ли быть тебе предпринимателем. И скажу откровенно, это вопрос непраздный. Я помню свои много-много лет, когда я занимался духовными практиками, там, буддизмом, даосизмом тантризмом, посещал всякий, жил во шраме там, тантрическом и много-много чего, путешествовал. И я все думал, что вот как бы духовности мне предпринимателям быть незачем. Но знаете, в чем, в чем здесь подвох, дорогие друзья? Дело вот в чем. Дело в том, что каждый из нас, вы и я, все все время продают и покупают, покупают и продают, продают и покупают. Я тебе все продам, кроме родины, сынок, как в том фильме. Нет, не в этом плане, а в том плане, что всегда, когда мы что-то делаем, мы себя продаем. Ну, например, сейчас что я делаю? Я рассказываю, и вы меня слушаете, и я вам как бы продаю что? Свои компетенции, то есть что я умею, что я знаю, какие у меня есть способности, как эти... и каждый из вас примеряет, вот как бы... Как бы Мерлин мог мне помочь в моем деле, понимаете, да? Вот а с другой стороны, я покупаю ваше внимание, понимаете, да? То есть идет постоянно взаимовыгодный обмен. Например, когда вы устраиваетесь на работу, вы приходите, что у вас есть резюме, да, в котором написано, что вы такой хороший, раз прекрасный, у вас такие-то как, как знаете, ну, это конечно. Не, не очень такое сравнение, ну, как будто это вот покупаете телевизор, да, вы же смотрите характеристики, сколько там он каналов показывает, как, какая, какие там частоты, там все-все-все-все-все, разрешение экрана, там вы же смотрите, да, чтобы купить. То же самое вы предлагаете, когда приходите, себя предлагаете, например, на работу. Либо по другой причине, например, вы приходите в какое-то новое общество, например, они искусствоведы, да, а вам очень бы хотелось попасть в это сообщество. И вы говорите, вот картина такая-то, картина Репина, приплыли, и начинаете рассказывать, когда она была написана. Они видят: ага, это уже свой. То есть вы как бы продаете не только свой талант, свои знания, свои руки, ноги, голову, но также нечто другое. И то же самое бывает же, друзья, вот давайте, бывает, вы пришли в какое-то сообщество и видите, что... Но как бы уровень этого сообщества не соответствует тем ценностям, которые у вас есть. Я вам расскажу притчу. притчу такую. Значит, представьте себе восточный рынок. И по этому рынку ходит мудрец. И один продавец значит, как-то останавливает этого мудреца и говорит, «Уважаемый, я 20 лет торгую вот здесь уже». А ты все ходишь по рынку туда-сюда и ничего не покупаешь. И мудрец ему тогда отвечает, а вам нечего мне продать. То есть у этого человека есть все. Ну, у этой притчи много смыслов. Я о чем говорю? Я говорю о том, что мы все время себя продаем и покупаем, поэтому приходится быть предпринимателем нам всегда. Как бы хорошо нам ни было, все равно мы что-то продаем. Даже в личных отношениях у нас получается так, что мы продаем себя. Ну, например, дорогие дамы, если вы замуж выходите, вы не встаете утром, не не крашеная, да, смешно даже. Выходите, значит, знакомиться с новым кандидатом, с богатым, красивым, высоким, стройным, голубоглазым блондином. Нет. Нет. Да, вы там... Там, соответственно, макияж, там все дела, маникюр, педикюр, там все такое. Вот. Почему? Потому что это продаст вас дороже. Это продаст вас дороже. Вот. Я расскажу такую историю, знаете, вот как-то лет 10 назад один мой хороший знакомый, он проводил конкурсы красоты в Москве. Вот. Я там участвовал, значит, в жюри в этом конкурсе, и я все время не неудо... недоумевал. Говорю, нахрена им вот этот конкурс? Ну, я не буду название называть, потому что он сейчас, он продолжает это делать уже более 10 лет. вот Там же разные конкурсы, не просто Мисс Россия, там еще есть Мисс такая-то, так ну не буду называть, а то вы догадаетесь. вот И там, значит, такая система. Там все конкурсантки имеют призы. Я вот, я вот отвечал за приз мисс магия я тогда это там экстрасенсы все эти дела и вот я вручал приз значит мисс магия то есть 10 первых мест были расписаны все призы там все это покупается продается и я недоумевал я спрашивал организатор слушай, нафига не это все покупают кто эти люди и он у меня открыт тайну просто вам расскажу как чего продается почему так он говорит, меньшая часть из них – это жены-любовницы, у которых там папики. Ну, понимаете, да, о чем я? которые говорит, хочу выиграть конкурс красоты. Он, да на тебе 3 миллиона, иди там, выигрывай. Вот, ладно, пошла она выигрывать. А остальные… И что самое интересное, там было, чтобы в кастинге поучаствовать, по-моему, что-то там 20 тысяч рублей. Просто вот прийти и поучаствовать в кастинге, чтобы тебя посмотрели. Прикиньте, я говорю, нафига они ходят, они же понимают, что вот... вот. А он говорит, а большая часть из них кортницы Я говорю, а зачем? Ну, говорит, как, они себя продают. То есть, если ей на едет от зарубеж, а у нее есть диплом, что она призер конкурса красоты «Мисс такая-то». То есть они вот эти, говорит, деньги, которые... Я говорю, ты же их обдираешь, там кучу денег берешь. Он же журнал печатал, их там фотографии некоторых журнал за отдельные деньги. Он говорит, ты понимаешь, она вот эту, вот эту сумму за одну поездку окупает. А, а так мне хорошо, ей хорошо. Ну, это такую тайну, прикиньте. Вот, Поэтому все себя продают. Если вы не задумывались, когда вы себя продаете, за сколько вы себя продаете... Обязательно задумайтесь на эту тему. Поэтому, дорогие друзья, предпринимателями нам быть стало быть с руки. Да? Да. Вот так. Поняли, да? И э, знаете, что я вас попрошу? Вы, когда у вас будет... Вот мы закончим, просто на досуге. Вспомните про меня, что я вам рассказывал про конкурсы красоты, там, про прочее. Просто подумайте о себе. А дорого ли вы себя продаете, как профессионал, как предприниматель, как эксперт, как наставник, как коуч? И что вы делаете для того, чтобы себя продать подорожную? Все ли вы сделали? И поверьте, дорогие друзья, что это далеко не все. И теперь я вам открою небольшой Лайфхак лайфхак. Многие боятся себя продавать. Если, конечно, вы начнете рассказывать своим друзьям, с которыми вы бухали там где-то, какие-то с вами приключения были, там еще что-то, как с непьющим воробьем, что-то где-то было под столом, да. Так вот, если вы друзьям себя начнете продавать, это одно. То есть друзья вас знают, а они с вами какали на одном унитазе, да. А они вас видели там и облеванного, и измазанного, и нецелованного, и прочее-прочее. То есть это одна картина. Но когда мы встречаем потенциального клиента, клиента вас ничего не знает. Он вообще не знает, кто вы, и на одном унитазе с вами не сидел, скорее всего. Поэтому, друзья, вы можете себя продавать так, как вы считаете нужным. Не надо этого стесняться. Но это совсем другая история, как, каким образом продавать. Но такой лайфхак, вы просто задумаетесь, что... Люди, которые о вас не знают, нужно, чтобы они о вас узнали, понимаете? И вот этот весь рассказ, я про конкурс красоты, что я судил там и прочее, прочее, что у меня такие знакомые есть, вот это что иное, как косвенным образом я себя продаю, что говорят, о, нифига себе чувак и на, э, на стольких каналах телевидения выспал, а вроде я его видел там. Вот. понимаете, да, о чем я говорю? То есть все время себя тоже начинайте продавать, если вы до этого не делали. Как продавать, может быть, когда-нибудь расскажу вам, как себя правильно продавать, а может и нет. Вот, с этим понятно. Теперь по второму вопросу, про то, что много клиентов не значит много денег. Я знаю, вот многие люди ко мне приходят с вопросом, говорят, Игорь, вот помоги мне выстроить очередь клиентов. У меня есть разные методики, вот, эксклюзивные даже, как там сарафанное радио прокачивать и так далее. Много всяких методик есть. А в том числе есть методики, которые, про которые вы вообще не слышали. Ну, это так, к слову. Так вот, приходит и говорят, Игорь, вот хочу много клиентов. Я говорю, а для чего у тебя много клиентов? Ну как, это же круто, много клиентов, много денег. Я говорю, вот смотри, представь себе, ты хочешь тысячу клиентов? Да, Мерлин, да, конечно, тысячу клиентов. Я говорю, ну у тебя доход будет там 20 тысяч рублей в месяц. Нет. Я говорю, так тебе нужно доход или количество клиентов. И знаете, друзья, тут до людей начинает доходить, что количество клиентов не означает... Совсем не означает, что это будет много-много денег Здесь есть некие критерии оптимальные Ну, конечно, в личном сопровождении, которое я все время провожу Мы там разбираемся конкретно в каждом конкретном случае Но, в общем, картина такая должна быть Нужно определить, чего вы хотите на самом деле Вам количество клиентов, вам шашечки или доехать, как в том анекдоте Вот Поэтому вам шашечки или доехать, это про такси, да, мужик подходит и на машине нет знаков такси, он говорит, а где шашечки, вы такси, говорит, да, а где шашечки, а ему говорят, тебе шашечки или доехать, так и здесь, нам же надо доходы получать, поэтому, дорогие друзья, вот еще один момент, еще один критерий того, что необходимо обязательно обратить внимание на то, что многие даже не догоняют, не вкуривают, почему? Они вот хотят клиентов, то есть они не того хотят. А раз они не того хотят, значит, что получается? Получается, что и денег-то нету. Именно потому, что не того хотят. Или хотят что-то неправильное. Нормально сказал? Вот. Поэтому, дорогие друзья, вот этот момент вы тоже, пожалуйста, обратите внимание, как это все происходит. А что у вас за клиенты, аватары клиентов. Ну, опять-таки, это отдельная технология. Опять-таки, вот, может, я не расскажу. Есть такие уже наработки, как разобраться с клиентами. Потому что сейчас, сейчас у нас, например, в интернете рынок кого? Рынок продавца или рынок покупателя? Рынок покупателя. Это как в 90-е годы. было. знаете, был рынок покупателя. да, Потому что товаров нет, а у нас рынок покупателя, не рынок продавца. Продавцов в разы больше, чем самих покупателей. И поэтому продавцы между собой толкаются, друг у друга покупают, какие-то там консультации. Ну, В общей массе, дорогие друзья. Я не говорю про всех. Да. Скорее всего, раз вы здесь, то примерно понимаете эту картину, что когда... Началась пандемия, все ломанулись в интернет и начали проводить все, что подряд, давать консультации за 3 копейки, готовы лишь бы хоть что-то, хоть что-то, какой-то доход получить. Вот обрушение произошло вот в момент пандемии, когда все сидели по домам. И вот когда я, например, я, я работал дистанционно много лет, и получилось, что как обрушилась как бы конкуренция на мою голову. И в первое время мои доходы в 20 раз упали. Вот. Ну, и на земле бизнес закрылся, ИП пришлось закрыть. Ну, понимаете, да? То есть вот условия поменялись. Поэтому, дорогие друзья, я вас к чему призываю? Чтобы вы как бы думали, чем вы занимаетесь, чего вы хотите, какого хотите достичь результата. И потом уже искать инструменты и, соответственно, искать, вот те самые стратегии, которые помогут вам выбраться из этого. Понимаете, да? Вот, к слову сказать, я помогаю. Можете на этой неделе можете записаться, там местечко одно-два найдется. Записывайтесь ко мне на, на диагностику. Ну, я, в общем-то, работаю с теми, у кого уже есть что масштабировать. Пожалуйста, для новичков ну, не имеет смысла обращаться ко мне, потому что ну, все равно я вам, конечно, подскажу, но у вас вряд ли есть такие возможности, чтобы меня нанять к себе. Хотя, дорогие друзья, вот сейчас мы как раз работаем со своими партнерами над новыми продуктами для того, чтобы, для того, чтобы помочь начинающим и всем желающим, чтобы это было и недорого, и продукт, и тем более, там и гарантия, и есть есть сопровождение. Я буду давать к этому продукту, который стоит вообще 3 копейки, где-то 3 месяца сопровождения. Ну, там потом расскажу, вы следите. Следите за моими уроками, за моими выходами, я постепенно расскажу. да И продукт этот называется «Друзья». Терминатор денежных потолков. I'll be back. Терминатор денежных потолков. Я собрал все, что можно на эту тему и а, как бы расскажу коротко и задешево. задешево. Для вас это будет дешево. Вот. За счет массовости продукта и за счет автоматизации будет дешево. Но мои живые... А живое общение раз в неделю все равно будет в течение трех месяцев. Но ну, мы сейчас еще думаем, пока продукт уже, в принципе, готов. Сейчас уже там будет рекламная кампания, это все. Ну, я вам заранее сказал, еще раз напомню, терминатор денежных потолков, то есть разрушитель потолков. Понятно, да, что вот такие методики все-таки есть. И, друзья... Теперь мы переходим к основному вопросу, ради чего мы сегодня, собственно, собрались. А вопрос этот следующий. Вопрос этот следующий. Каковы же те самые правильные 4% действий, чтобы стать богатым? Вот, друзья, в чем заключается разница между новичками и профессионалами? Я вам скажу, дорогие друзья, отличается следующим, что новичок может вырваться вперед там, и так далее, но про профессионалы, как правило, они дают стабильность. То есть профессионал, он как бы может, ну если новичок, у него там одна деталь получится супер-пупер, а 9 деталей он точить на токарном станке. А у профессионала они все одинаковые, ровненькие. Понимаете, да, это и опыт, это может быть инструментарий, это может быть еще что-то. Вот, То есть профессионал отличается надежностью и стабильностью от новичка. Ну, конечно, вы знаете, наверное, таких в кавычках профессионалов, которые хуже новичков что-то делают. Но это такие тоже бывают, называются я профессионалами. Ну так вот, давайте теперь определимся. Наверняка вы... Хоть раз в жизни слышали про закон Паретто. Закон Паретто – это 20 на 80. 20 на 80. Говорит о том, что 20% сотрудников дают процентов результата. Понимаете, да? Или 20% клиентов приносят 80% выручки или прибыли, или дохода. Ну, то есть 20 на 80. Вот. И исходя из этого закона, значит, я как-то попал к одному из наставников, он, кстати, у Тони Робинса работал бесплатно в Москве, когда устраивали, он был в команде там маркетологов, вот, не буду называть, вот. ну а что не называть, Алишер Атабаев, почему нет? Вот, Алишер Атабаев, как маркетолог. Может, вы его даже знаете или слышали, он там ведет до сих пор всякие дела. Вот он работал у Тони Робинса в команде бесплатно. Так вот, и вот он тогда еще давно, это было, ну, я не знаю, 3-4 года, это больше, он заронил мне такую идею, я уже сам дошел и сам там, я уже был готов, чтобы это сделать, но я ее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 для того, чтобы зарабатывать 100% дохода, который у вас есть, 100%. Если выбрать из этого, ну, закон 20 на 80, 20% правильных действий, то они будут приносить не 100% дохода, а 80%. Но это же 20%. А это по времени, по силам, по, по энергии. Представляете, сколько вы свободится? Я потом позже расскажу, что с этим делать. Вот. А потом, если от этих 20%, ну как бы 20, да, мы посчитаем, что это как будто 100%, и возьмем от них 20%. И получается вот от, от общей цифры получается всего 4%. И вот эти 4%, ну тут легко подсчитать, эти 4%, если делать правильные действия, то могут вам дать до 64% результата. Представляете, вы работаете не 100 дней, там, а 4 дня. А результат у вас там не миллион, а 640 тысяч. Представляете, какие ресурсы высвобождаются. И а, другими, другими словами совершая в день, например, ну вот как это посчитать, у нас месяц, да, то есть если мы можем там деньги больше, меньше бывают, там силы, здоровье, там, то время у нас идет в одну сторону. И представляете, что вы в день, например, совершаете не 4% действий важных и правильных, а 8% то вы сможете увеличить доходы, ну, то есть сделать не 4%, как я сказал, правильных действий, а взять 8%. И получится, что вы будете получать дохода при производстве вот этих 8% правильных действий, получать будете 128% прибыли. Представьте, это еще больше будет, чем 100%, которое у вас было. Причем... Ну, по времени затраты будут меньше в разы. Трудно для восприятия. Вот. Ну, а, а если, если теоретически взять, вот так, чтобы понятно было, если теоретически взять и начать совершать вот все 100% времени, которое вы делаете правильное действие, ну, как бы правильное действие, ведущее к результату по закону Парета 20 на 80, то получится в результате, что... Допустим, за месяц вы делали там 1 миллион, а если делать все правильные действия все время, то получится 1600 процентов. То есть, понимаете, да? То есть, получится сколько? 16, 160 миллионов. То есть, больше, да? Или 16, 160. Кому какая цифра больше нравится? Оставлю у вас в вопросе. Подсчитайте. Понимаете, о чем я говорю? Ну, это, конечно, в идеале, там есть ограничения и так далее. Но принципиально, конечно, везде есть ограничения. Везде есть ограничения и по доходам в определенной деятельности. И тут появляется такое понятие, как вот этот самый денежный потолок. Скажу больше, дорогие друзья, скажу больше, что вот если говорить про денежный потолок, то я, когда начал готовить... Вот материалы для своего нового продукта. И там выяснилось вот такие подвел, подвел такие вот, что ли, обоснования под то, что у нас наш денежный потолок, он бесконечен. В каком плане? Количество их бесконечно. Например, если вы зарабатываете 100 тысяч, вышли на 120, это же другой потолок, вышли на 150, это третий потолок. Вышли на 300. Это четвертый, понимаете, да? 500, 700, 900. То есть потолков очень много. И вот задумайтесь над тем, что если вы, например, будете знать секрет технологии, как преодолевать один потолок, два потолка, то вы остальные будете преодолевать сами уже. Понимаете, о чем речь? Здесь очень круто. Ну ладно, давайте вернемся к нашим барановым что называется про эти самые 4 процента итак дорогие друзья вы законно спросите скажете мерлин а как же как же мне узнать какие же 4 процента мне делать чтобы у меня все было ого -го! чтобы эти 1600 процентов 160 миллионов 200 миллиардов евро до неба, как сделать так вот дорогие друзья существует специальная система которая позволяет выбрать вот те оптимальные действия. А для того, чтобы их выбрать, необходимо что сделать? Необходимо в той деятельности, которой вы занимаетесь, выстроить систему. То есть если бессистемно все никто не считают прибыль, доходы, клиентов, конверсии, все это никто не считает если или считает так себе, то невозможно построить настоящую схему, где вы бы делали только 4%. Даже если вы будете 10 делать, там не 4, а 10 или даже 20%, и будете получать там 80% дохода, понимаете, сколько у вас высвободится времени, сил, энергии, и насколько вы станете богаче. Вернемся. Вот, вернемся к тому же все-таки Мерлин. Ну ты, конечно, красавчик, значит, на а как это делать? Так вот. Если вы, например, приходите ко мне на консультацию, приходит ко мне счастливый человек или несчастный скорее приходит, но он еще не знает, что он счастливый, потому что он пришел ко мне и сразу становится, ну не сразу, но становится счастливым постепенно. Так вот, что мы делаем? Мы разбираем его вид деятельности, но ну, обычно это бизнес, причем, знаете, неважно, это наставник у него есть, есть там клиенты, либо это... Бизнес, либо это торговля, ну, вообще не важно, либо это производство. Для меня это не имеет никакой разницы. У меня всякие клиенты были, вот, со всякими мы работаем. Вот. Так вот, что мы делаем в этом случае? В этом случае мы расписываем, прописываем такой специальный чек-лист, где по разделам пишем, что, какая деятельность. Ну, знаете как, если говорить про клиентов, ну вот, например, какой-то человек, он торгует мылом, гвоздями и, например, чем там, керосином, да, ну это первое, что в голову пришло, и он считает, что мыло продается одна тонна там, в месяц, и когда он посчитал, получилось, что э, покупают там тонну, но с этой тонны, э, получается, прибыли там дохода не так много, потому что мыло дешевое, да, вот. Плюс э, это же огромные объемы. Э, да, тонна мыла – это же целая гора. Вот. Если гвозди, э, с этим еще как бы есть. Гвоздей покупают, например, 300 килограмм Бо, за месяц. Вот. Гвозди, они получаются дороже. А если керосин, то с керосином… Понимаете, да? То есть мы просчитываем каждое направление, сколько оно э, дает доходов. И считаем потом… Это все делим на время. Например, если торговать мылом, то получается, мне нужно, чтобы заработать, допустим, 100 тысяч рублей, мне нужно там 5 дней. Вот На мыле я заработаю за 5 дней 100 тысяч рублей. Если на гвоздях, то мне надо 4 дня. А если на керосине, то 2,5 дня. Понимаете, о чем я? И тогда уже вытанцовывается некая картинка. Картинка, которая говорит о следующем: что мне-то на самом деле выгоднее керосином. Ну, я сейчас не знаю, то есть просто на обум говорю. Выгоднее-то керосин разливать, да, чем вот это. С другой стороны, его хранить надо, охранять, там еще что-то, перевозить дорого. Если все посчитать, получается, ну, если про керосин, ну, это может быть что угодно, да. Хоть эти кошечки, да, мягкая игрушка. Понимаете, о чем я говорю? То есть другими словами, когда у нас картина эта открывается, мы начинаем понимать, куда нам засовывать свой нос и где разбираться, какие правильные 4% и где их делать. Самостоятельно, ну, может быть, так как я вам рассказал практически всю схему, всю стратегию, может быть, и можете, но не имея опыта, Сложно будет, потому что я вам, потому что в одной деятельности так, в другой по-другому, в третьей еще по-другому. Да? Потому что, например, производство паркета по вот этим действиям отличается сильно от, допустим, наставничества. Как в наставничестве делать эти, как ты их сделаешь, когда нету. А на самом деле это все есть. Вот, друзья. Принципиально это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас появились вопросы, вы можете писать в наших чатах, писать мне в личку, везде есть мой личный телеграмм, либо я, либо помощники вам ответят, и мы с вами свяжемся. Вот. И подведу в резюме, что же мы с вами сегодня разобрали. Мы с вами разобрали первое, что необходимо быть обязательно предпринимателем, обязательно. Второе, что... Большие деньги не подразумевают, что много-много клиентов. Да, здесь надо, опять-таки, нужно разбираться, выстраивать систему. И третье, мы разобрали то, что есть некие 4% правильных действий, которые приведут, могут привести вас, я не говорю приведут, могут привести вас к результатам тем, которые у вас есть сейчас, но действий будет намного меньше. Почему я так говорю, что могут привести, дорогие друзья? Дело в том, что рынок – это как живое существо, там все меняется, он растет, там болеет, еще что-то происходит. И поэтому, если, например, год назад были, вот я четко знал мои правильные действия в получении доходов, то сейчас, через год, эти действия вообще не работают и вообще ничего не приносят. То есть сейчас это другие действия. Другими словами, вот эти действия можно искать и применять бесконечно долго. Нужно лишь найти алгоритм, каким образом вы будете искать и находить эти действия. Нормально? Вот. Вот теперь думаю, что я, в принципе, заканчиваю. Сейчас я посмотрю. Да, тут есть вопросы. Добрый вечер. Так, вновь усповезная. А, спасибо. Так, да, спасибо, спасибо. Друзья, с 4% это выстроить систему из целевых действий. Конечно, да. Приветствую, благодарю, да. Спасибо, друзья. Ну вот, собственно, вы знаете, где меня искать. Вы знаете мои координаты, реквизиты. На этом, в общем-то, все, дорогие друзья. На этом все. Вот, я, я вижу, что вы тут пишете благодарности. Ага. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока.